Здравствуйте, Гульчат. Добрый день, Роман Викторович. Очень рад вас видеть. Побеседуем сейчас с вами. Хорошо. Скажите, сколько вы времени работаете в компании LifeSg? А, полтора года больше, год и восемь. Гульчат, а кем вы были до а, этого бизнеса? Я практикующий врач, врач высшей категории. Мне очень нравится. Есть клиника очищения, где я по сей день продолжаю трудиться. Скажите, а что изменилось за эти годы восемь месяцев в вашей жизни? Это не передать словами, вообще все изменилось с головы на ноги, но прежде всего изменилось окружение, вот на 90 процентов изменилось окружение, появились другие люди, очень самодостаточные, вообще изменилось качество жизни. Я Вообще всегда зарабатывала, всегда у меня было в жизни хорошо. но в Life is Good все по-другому, все намного лучше. Ладно. Буча, что для тебя здесь самое ценное? Самое ценное – это люди, которые абсолютно меняют качество жизни с первого дня. Вот, вы знаете, это IBA-академия, которая помогает профессионально расти. Это деньги, которые ты зарабатываешь с первого дня, очень серьезные деньги. Ценно, когда люди, приходящие в твою команду, начинают серьезные деньги зарабатывать. Гульшар, как вы справляетесь с трудностями? Настрой. Помогает справиться с настрой. То есть я, у меня есть определенные цели, и я должна их достичь, поэтому трудности – это промежуточный этап. А что вы сейчас чувствуете? Вы знаете, я счастлива. У меня состояние счастья. Я люблю свою компанию, я люблю то, чем занимаюсь. Вот на протяжении двух лет у меня состояние «ах!». Скажите, почему вы вообще занялись MLM-бизнесом? Именно MLM-бизнес дает ту свободу, которую ну, вот я бы хотела в своей жизни иметь. Гудшет, а что для вас самое ценное в команде компании Life is Good? То, что это совпадает с моими жизненными ценностями, то, что все для человека, в этом бизнесе все для человека. Гудшет, скажите, а какие ваши цели на следующий год? А, мои цели на следующий год? заработать в компании за год более миллиона евро. И это абсолютно возможно. Браво. Гуча, спасибо вам за беседу. Я вам желаю, чтобы вы достигли своей цели. Я вам желаю благополучия и здоровья вашей семье. Спасибо. спасибо.